Чувствуешь? Чувствуешь? Это новый бодр на F16 вышел. А это значит, что нужно взять дефолтный скин, посадить свою задницу до вертолет и начать ждать прихода тех самых флешбеков. Либо же серьезнее отнестись к делу и посмотреть, что там на этот раз предложит тушилоч. Здорово, мужские мужчины! Первым делом настоятельно рекомендую пройти сезонное задание и открыть заветный перк на М16. Также советую часть задания выполнять в режиме каждый сам за себя на карте шипмент а другую часть задания в режиме командный бой на той же локации каких-то супер сложностей у вас тут вообще возникнуть не должно данный перк называется пожар Во-во-во, в случае чего вы знаете куда звонить В характеристиках у него есть штрафы и вот такой пункт как модификатор урона по конечностям нас интересует конечно же он больше всего Слева старые показатели урона, ну а вот справа новые. Может показаться, что картина критичная и этот перк... Давайте я скажу так, множитель урона на новом перке нужно резать еще сильнее. Серьезно, начнем с того, что М16 сейчас при определенной сборке сильнее, чем М13. И мне даже не хочется скрипеть о том, что это будущие меты или имба. это как бы и так понятно. Если множитель урона сильнее не урежет. Я считаю, брата-братья, что это можно простить, так как М16 лежала без дела очень много времени и сейчас поистине ее звездный час. Конечно, понятно, почему ей добавили новый перк, но это как бы ладно хрен с ним. Конечно же перк пожар будет нашим первым модулем в новой жаркой комплектации на М16. Хочу отметить, что до внедрения нового перка я предпочитал играть на М-ке исключительно с калиматором, ибо ну целик на любителя. Да и действовал я в основном на средней и условно говоря дальней дистанции. Сейчас же с таким бодрым темпом стрельбы можно поиграть и без калиматора на ближней дистанции. Но все же я не буду слишком сильно издеваться над своими глазами, поэтому возьму все-таки прицел. Ну а вы, мужики, действуйте по настроению. Кстати, чуть не забыл сказать, что открыть данный перк можно и через легендарный скин. Ну а магазин Сипи Донат в этом тебе поможет. Ведь именно сейчас появилась возможность заливать валюту на аккаунты с закрытым магазином. Ну а если ты скромный, как я, и тебе только нужен боевой пропуск, то и тут Серега молниеносно на подсобит. К слову, в следующем вы выпуске мы совместный конкурс бахнем на боевые пропуска поэтому держи ушки на макушке и обязательно подписывайся на себе донат ссылка будет в описании Итак, следующим шагом я увеличиваю магазин. Вы, конечно, можете поиграться с количеством потрошек, потому что отскакивают они, ну, как бы очень быстро. Это, я считаю, один из важнейших обвесов под данный перк, поэтому тут, в общем, смотрите. Ну а вот дальше, брата, братья, нужно понимать, какой у вас стиль игры и чего вам больше нравится. Мне с таким бешеным темпом стрельбы захотелось поиграть по наглее, и поэтому я выбрал легкий приклад UKM. Мне он вообще нравится за то, что он хорошо подкидывает скорости к перемещению в прицеле, а штрафы по контролю у него в принципе незначительные. Поэтому я его чаще стал брать, чем тот же модуль без приклада. Остается выбрать ствольный модуль для будущих дерзких походов в рейтинг и, знаете, на этот раз я не стал улучшать дистанцию на данной пушке. Все к потому, что до 20 метров урон у М16 сохраняется. Учитывая то, что сейчас у нас автоматические Режим огня. С ней, короче, можно играть, но ну, охренеть как агрессивнее. Лучше всего под все это хозяйство взять легкий ствол MIP, ну, либо же какой-нибудь глушитель. Я же остановился на легком стволе. Из минусов хочу сказать, что вертикальная отдача имеется, но не сильная. Но кое-какие усилия нужно будет приложить, чтобы ее укротить. Сейчас это уже как бы все умеют делать, поэтому у вас все супер хорошо будет. И, кстати, микропаузу сделаю. И поздравлю вот этих ребят, которые выиграли от меня боевые пропуска. Они, в общем, просто оставили комментарии, и бот рандомайза их выбрал. И в этом материале давайте тоже один бпшник зарядим. Почему бы и нет, мне не сложно, и вам приятно. Пишите, для меня М16 топ. Ну, или не топ. Посмотрим, какого мнения тут больше. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там скоро будет хороший совместный конкурс с Серегой. Все, короче, пойду я сбавлю темпа, то и так что-то киношек в последнее время много. Все, угнал-погнал. Это был Огнянский, все только начинается.